Какого цвета буква «Ю»? Вот, закройте глаза и постарайтесь представить. Серьезно, закрывайте глаза и думайте о букве. Пока не попробуете, дальше слушать нельзя. Ну же, смелее, я не подглядываю. Представили? Давайте сравним. Для меня она как будто темно-вишневая с отливом в синеву. Возможно, потому что в детском букваре, где мы впервые познакомились, Изображенная рядом Юла была именно в такой гамме. Сейчас уже доподлинно не вспомнишь, да и не надо. Кто-то из вас с развитым цветовым синестезическим восприятием разглядел свою Ю, ни капли не похожую на мою. И сейчас про себя протестует. Ну где? Где скажите мне там вишня? Это же стопроцентный терракот. В таких вещах мы с вами никогда не сойдемся. Именно они окрашивают ваш мир в тот неповторимый цвет, в котором его никто никогда не видел. И никогда не застанет. Поиграем с другими явлениями материального мира. Например, нота До. Те из вас, кто учился с альфеджио, должно быть выполняли следующие упражнения. Каждую нотку нужно наградить отдельным цветом, и тогда она станет индивидуальностью, и при встрече с ней вы уже не обознаетесь. Так вот, нота до для меня, если вам интересно, солнечно-желтая. Возьмем что-то более эмоционально заряженное. Такие явления почти наверняка имеют особенный цвет. В отличие, например, от невзрачных понятий вроде кринолина, биеннале и персистентности. Есть один читатель, который ругает меня за использование неоправданно сложных слов. На, получай. Что же... Приступим. Мама. Это почти как нота до, только ближе к белому спектру. Залитая утренним светом комната, разобранная постель, мама зеркальцем запускает солнечных зайчиков, и волосы у нее как утреннее солнце на стене, когда лежит в перемешку с темными полосами. Я недоумеваю, почему это существо зовется солнечным зайчиком, ведь ровным счетом нет никаких сходств. Где скажите мне уши, где хвост помпончик? Мама отвечает, что это же солнечный зайчик, а не лесной, и он не обязан быть его копией. Я делаю вид, что аргументация принята. Но, признаться, я не смирился до сих пор. Папа, это нечто черное. Или темно-коричневое. Или темно-темно-серое. Вероятно, из-за того, что он брюнет. И щетина черные иголочки. А еще на моих детских снимках он в черной кожаной куртке. И рядом собака с в черную крапинку. Так что причин предостаточно детство зажатая нота до недаром она отправная точка самой простой музыкальной гаммы в нее вплетены летние зелень ватные облака коричневые ветки какими их малюют на детских рисунках жизнь что-то голубоватое полупрозрачное. возможно из-за устойчивых сочетаний и река жизни живая вода жизнь течет смерть она черно-белая Белая, как кость, как череп с черными глазницами, как черная яма с белым восковым пятном на дне. Лето, нота до, детство. Зима. Тут, думаю, мы все более-менее сойдемся. Она, как смерть, только еще белее, зарешетченная черными ветками, усеянная черными пятнами асфальта, как спнель. Школьная любовь, несомненно, черных цветов, как раннее зимнее утро, когда будет в школу. Засыпаешь — ночь, просыпаешься — ночь, озевая до слез, топаешь по холодным улицам, как полуния, с ее вечно выключенным небом и белесыми пространствами. А потом тускло-освещенный школьный холл с кромешно-черными окнами, в котором столпотворение и гогот, и тут среди прочих лиц мелькает ее. Сейчас ее окликнут по фамилии, и все предыдущие объяснения, почему именно такой цвет, окажутся лишними. Но самое забавное, что если найдется дизайнер, который согласится перенести мое восприятие в графику. Ох, как он намучается заказчиком. Итак, вы говорите, отец, э, черный цвет. Посмотрите: 0,0, Нет, это чересчур черный. 3 3, 3, 3, 3, 3, 3. А, Ближе, ближе, но тоже не совсем то. А может попробуем 4-2-42-4-2? Вот, похоже оно. А, хотя. Знаете, снова нет. Тогда, ну вас нахрен. Все эти цвета и оттенки только у меня в голове. Они слишком неоднородны, слишком переливисты. Они находятся в области потаенного, невыразимого, аниквалия, неуловимые субъективные ощущения, описать которые или транслировать вовне невозможно. Поэтому их не нанести на холст, не облечь в текст. Но я все же пытаюсь... Потому что задача любого творческого человека – это вывернуть себя наизнанку, найти универсальное средство для передачи непередаваемого, нащупать общие струны между собой и читателем, зрителем, слушателем, намеком, паузой, жестом, максимально точно и достоверно рассказать о том, что ты чувствуешь. Достучаться из одного запертого дома в другой. Когда такие толстые стены, такой слабый телефонный сигнал – когда из любого письма по пути высыпаются буквы, когда даже твой родной язык оказался иностранным, тогда я буду пускать в ваши окна солнечных зайчиков.